Здравствуйте, дорогие друзья, на связи, как всегда, Жуниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Я, как вы видите, приехал на дачу к родителям, поэтому сегодня мы будем идти по СНТ-Кварц и, соответственно, записывать это видео. Сегодняшняя наша тема – это симптомы СРК. То есть для тех, кто столкнулся с такой проблемой, как синдром раздраженного кишечника, это может быть комплекс симптомов. Я сначала расскажу про сам перечень этих симптомов, а дальше мы уже поговорим о том, почему они возникают и, собственно, в чем, в чем особенность возникновения таких симптомов. В первую очередь, к симптомам сырка относится частый позыв в туалет. То есть это когда у вас возникает реально ощущение, как будто вы хотите в туалет. Но это не настоящие позывы, это всего лишь симптомы страха. Потому что в результате выброса адреналина у нас происходят определенные вегетативные проявления, вегетативные симптомы, симптомы страха. Это все можно называть как хотите, это будет одно и то же. Так вот. Когда у вас возникает выброс адреналина, у вас происходит спазмирование достаточно большого количества органов, мышц, у вас усиливается кровообращение, повышается сердцебиение, повышается давление и, соответственно, есть еще вторичные процессы. Например, такие как останавливается пищеварение, возникает тошнота, возникает дискомфорт в животе, возникают позывы туалета по-большому и по-маленькому. Соответственно, также за спазмирование могут возникать и метеоризмы различные и так далее. Поэтому здесь в первую очередь мы можем сказать, что синдром раздраженного кишечника это те симптомы, которые возникают просто очень часто на фоне именно возникновения страха и провоцируют у вас желание сходить в туалет. Основной здесь момент заключается не в самих симптомах. То есть, предположим, предположим, я сейчас испугаюсь чего-то. И у меня возникнут все симптомы. Они запускаются сразу все одновременно. Опять же, оговорюсь что мы сейчас говорим про СРК, которая не связана с физическими патологиями, связанными с проблемами с пищеварением, работы органов ЖКТ, когда у вас реально есть какая-то патология, объясняющая эту СРК. Если же в ходе результатов анализов или, в принципе, вашего достаточно нормального образа жизни, вы никогда не находили у себя этих патологий, то мы говорим о психологическом аспекте, эмоциональном аспекте. Соответственно, когда у человека возникает страх, провоцирует эти симптомы, например, даже позывы в туалет, то, по большому счету, эти симптомы всегда будут соизмеримы, соизмеримы с тем уровнем страха, который у него возник. То есть, грубо говоря, если я чуть-чуть испугался, то у меня могут быть легкие позывы. Если я сильно испугался, сильные позывы. Но что же происходит с человеком, у которого СРК? И здесь нужно понять, что есть еще одна особенность. Она связана с тем, что у нас физиологически у каждого человека есть особенности. И эти особенности как раз проявляются в том, как у человека проявляются его симптомы страха в теле. Собственно, у одного человека это головокружение, у другого это сердцебиение. У третьего это покраснение всего тела или ощущение жжения в груди а у кого-то это позывы в туалет у кого-то это ощущение нереальности происходящего то есть в зависимости от ваших физических физиологических особенностей у вас могут быть те или иные симптомы страха в теле и вот у людей с срк эти симптомы связаны именно с, э, с пищеварением ЖКТ, с позывами в туалет, с дискомфортом в животе, именно из-за особенностей их физиологии. И вот в этот момент, когда эти симптомы возникают, вы начинаете на них сосредотачиваться. И в какой-то степени начинаете уже беспокоиться, а что же дальше будет с этими симптомами. То есть, грубо говоря, а вдруг они сейчас дойдут до пика, усилится, и вы, сосредотачиваясь на этих ощущениях, вы их чувствуете за счет сосредоточенности гораздо сильнее, чем они на самом деле проявляются из-за того, что вы сосредоточились, у вас появляется еще дополнительное переживание ой, а вдруг это не СРК, а вдруг это реальный позыв в туалет а вдруг я сейчас могу обделываться и так далее и соответственно на фоне этого любые ваши симптомы, вот, которые вы ощущаете вы их тут же молниеносно усиливаете за счет концентрации на этих ощущениях. И получается, что у вас вроде бы как страх возник, спровоцировал стандартную симптом. То есть, например, вот у человека он спровоцировал головокружение. Вот у человека голова закружилась, он такой, что-то голова закружилась. И это как бы не сильно для него переживательно. А для вас это возникает так. У меня возникает ощущение спазмирования прямого кишечника. Я чувствую, как будто у меня туалет тянет, вроде метеоризм. Ой, а вдруг я тут поблизости туалета не найду? Надо и ходите, сосредотачиваетесь на ощущениях, еще больше их чувствуете за счет этого, еще больше начинаете переживать, и, соответственно, это провоцирует усиление самих симптомов. Немного, если говорить про особенности вот этих именно симптоматики, то в первую очередь, как ни странно, Хотя это достаточно логично, но для вас, может быть, для многих покажется странным связь. Но она вот такая. Синдром разожженного кишечника чаще всего связан с социофобией, переживания за мнение окружающих. Потому что мы как бы боимся не самого ощущения. То есть, смотрите, я вот сейчас иду, и мне, собственно, без разницы, обосрусь а я прям сейчас или нет. Но при этом, если бы я сейчас шел и вокруг меня шел бы толпа людей, для меня бы это было бы серьезным серьезным челленджем, я бы сказал. И получается, что если я обделаюсь прилюдно, это вызовет у меня определенное беспокойство. То есть сама мысль это вызывает беспокойство. И поэтому в конечном итоге, мне без разницы, обделаюсь я или нет, мне без разницы насчет этих вещей, мне главное, чтобы это не произошло, на людях, потому что люди обо мне плохо подумают, они от меня отвернутся, если это произойдет, я не смогу больше нигде ходить и так далее. То есть получается, для вас этот симптом настолько-настолько важен, потому что вы боитесь за последствия этого симптома, за то, что он приведет вас к какому-то реальному проблеме, что вы не добежите там и так далее. И вот здесь важно понять, что не происходит все вдруг что типа, ой, у меня вдруг возникла СРК. Нет. У вас произошло обострение на фоне какого-то стресса, но у вас уже до этого были другие, может быть, симптомы страха, была повышенная тревожность. У вас есть физиологические особенности возникновения симптомов страха. Вы сосредотачиваетесь на этих ощущениях. Вы чувствуете и другие симптомы. Например, дискомфорт в животе, нежелание есть, подташнивание и метеоризм. То есть, грубо говоря, все эти симптомы, они у вас сейчас, потому что у вас так совпали условия, что вы, собственно, обладатели этих проблем. Но это не беда, потому что есть уже решение, и это решение достаточно несложное. Просто нужно понять, как все устроено, и тогда вы поймете, как от этого избавляться. О том, как избавиться от СРК, и что является первопричиной, Возникновение сорка. собственно, понимая первопричину, мы сможем убрать и избавиться от самого сорка. Об этом вы узнаете в других моих видео. Поэтому сейчас переходите в комментарии, задавайте свои вопросы. И на ваши вопросы я буду снимать видео ответы. Все, всем пока, спасибо за внимание.